Из-за сложившейся ситуации с эпидемией в России разрабатывается массовая прививочная кампания. Ученые уже несколько месяцев занимаются разработкой вакцины и, вероятно, скоро она будет готова для широкого применения. Многие люди беспокоятся по поводу того, будет ли эта вакцинация обязательной. Если будет, то для всех или только для представителей отдельной профессии. Можно ли отказаться от прививки? повелось что наши люди не слишком-то доверяют властям а следовательно их заявлением о том что вакцина безопасна и если прививку одобрили без больших клинических исследований а таковых по известной информации не проводилось, то она может быть опасно работники здравоохранения и образования бьют тревогу и не хотят быть подопытными при начале вакцинации а что же говорит закон Дело в том, что никакой принудительной вакцинации в законодательстве нет. Вакцинация сама по себе является медицинским вмешательством, поэтому к ней применяется положение Федерального закона 323. Для проведения медицинского вмешательства требуется добровольное согласие, а в случае нежелания такового вмешательства пациент имеет право на его отказ. Это же соответствует конституционному праву каждого на свободу и личную неприкосновенность, и в том числе на физическую свободу. Говорят о том, что врачи и учителя не смогут отказаться от прививки, так как входят в особую группу риска. Отказаться-то они смогут, только для них это будет иметь последствия в виде отстранения от работы, поскольку учреждения, медицинское учреждение, обязаны проводить противоэпидемические мероприятия. Если они допустят к работе врача, отказавшись от прививки, это будет расценено как нарушение закона. Распотребнадзор обещал штрафовать за отказ от прививки. Но чтобы установить это, даже для лиц из группы риска, им придется внести изменения в федеральный закон 323 и другие нормативно-правовые акты.